Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. горит. И всем привет, дорогие да подписчики канала Umbrella Tchonkapar. На связи с вами ваш Альберт Вескер, Том Райдер, разов Том Райдер, о наше восстание или восхождение расхитительница Грабнис, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово райс. Ну а мы сегодня продолжаем, продолжаем проходить и скажу сразу по поводу Team Sonic Racing. О, ладбазов. Обусы, это время рядом. Надо было, слышь пройти так быстро. Монологов нету? Так вот. А, по поводу Team Sonic Racing. А. Я надеюсь... Ну, учитывая, что этот эпизод выйдет уже 5 числа. И, скорее всего, я это на Сонике уже рассказал. Но если кто вдруг пропустил... Там, за качества, что он вроде. Ребят, в общем... Я... Понял, почему на стримах по Sonic Racing идет такое, низ... такое низкое качество именно во время гонок. То есть не во время там вот меню, экрана, настолько перестойки, а вот именно во время гонок. Я очень долго, с кстати, возился все утро сейчас перед записью Лары, то есть 4 числа утром, пока вы смотрели предыдущий эпизод. Который вышел, к сожалению... Ну, премьера там состоялась тоже из Ютуба на несколько часов раньше. В общем, да, Ютуб вообще виноват. Он ставит... Как он там он ставит оси кодек какой-то при трансляции. Из-за того, что канал маленький у нас. То есть, у него есть два типа кодеков, как я понял. Ну, из-за того, что раз начитался, насмотрелся. И тем самым он ужимает Качество. Ужимает качество наше. И становится плохо. При этом, при этом, я обнаружил такую вещь. Я смог... Нас... Вот я... С... Я почему, кстати... Вы, наверное, заметили, что я записываю нетрадиционно через стартовое меню. Мне нужно было сейчас проверить Лару. По одной простой причине я нашел... С настройки для того, чтобы Грамотно записать на ПК Отдельными видеофайлами Sony Racing именно файлами То есть не стрим, а файлы Чтобы можно было, если что, там Сюжетку записывать То есть качество великолепное Я проверял на низких гонок сегодня тоже все это время И Шикарная картинка вышла Я, наверное, знаете, даже Я, кстати, тестовые стримы тоже сохранил Uh, я, наверное, сделаю, знаете, обзор того, как YouTube uh, портит свою платформу. Вот так это назову. Нет, YouTube, серьезно. Ты хочешь, чтобы люди приходили и смотрели тебя? Хочешь всем свою рекламу совать? Пожалуйста, но ты хотя бы не порти то, что люди хотят смотреть. Извините, ребят, просто реально кипел, потому что я сейчас записываю. То реально вот это реально вот после этого открытия. Расточенный ствол, больше динамит, позволяет выставить больше кое качественного... Прекрасное дополнение! Как раз на тебе, Ютуб, испытаем. Киселек. Вкуснятина. Извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь. Я просто очень люблю кисель. Я очень люблю кисель. Не могу сейчас с этим поделать. Моя слабость. Так может посмотреть? Так, обрыв связи, но. Лара. Извините, ребят а, Нужно Посмотреть Какого лешего я там что упустил Вы это сейчас видели? Там это что-то есть Так что давайте глянем быстренько Что там такое у нас Так, глянем Надеюсь Монтажечка не будет слишком заметна Так, где этот документ? Я тебя не заметил, ты так лежал открыто. Наши предки бежали сюда из Византии. Среди диких зарослей они едва не погибли, но уцелели и нашли эту долину. И как они отблагодарили Господа за этот дар. Разобрали гору на камне и построили новую империю. Жалкое подобие той, что едва не погубило их. Но Бог не зверг нас в пыль как Вавилонскую башню, и напомнил нам наше место. Мы научились слушать Землю, и стали хранителями, а не завоевателями. Земля же, в ответ, открыла нам свои тайны. Нужно лишь слушать. В общем, не зашло на них просветление, я так понимаю, да? как бы не трагично это звучало, но в этом что-то есть, в этом что-то есть. К примеру, они могли бы, скажем, изучить, какие у них были ошибки при строительстве здания, чтобы оно потом в дальнейшем больше не падало в воду. Но нет, зачем нам это делать? Не нужно изучать ошибки, это все дело рук шизофреничья. А что нет, реально пусть Пусть делает. Так, отлично Да, я, наверное, сейчас еще немножечко осмотрюсь Если никто не возражает Нет, ну а... Ну, зона небольшая Зона реально небольшая И, соответственно, где-то здесь Должны быть вот эти... Трубки. Обыкновенные трубки. И больше, и не меньше. Они просто должны висеть. А я должен их сбивать. Вот тут, к примеру, одна висела. Мы ее сбили. Еще парочка висела там в коридорах. Вот в этом большом, куда мы сейчас тоже зайдем. На всякий случай. То есть, получается, где-то здесь это все должно быть. Стоп. А, нет. Это палатки. Ура! Не беги в костер, а ты сгоришь. Жалко будет, если курс горит. А кто там орел? Я же всех вроде всю зону зачистил. Так, осмотримся аккуратненько. Я просто хочу это испытание выполнить, чтобы потом сюда не, не приходить больше. Вы же знаете. Что мне здесь делать? Патрон собирать? Ну, можно, конечно, но толк от этого-то. В темноте, конечно, черт ногу сломит. Их, как говорится, товарищ Маржовый, что увидишь. Но попытаться-то стоит. Хотя, может быть, это, конечно, чуть дальше будет в новых областях. Но я в этом сомневаюсь. Потому что вот если просто посмотреть на карту, вот здесь на карту, то эта секция... Уже не открывается полностью так, каковая. Значит, там, скорее всего... Значит, там, скорее всего, их не будет, вот этих трубок. Но если они вдруг там будут, мы просто сейчас пройдем по катакомбам быстренько и ничего не потеряем. Стоп, а это что? А! Так. Вот. планки низкие шипки извиняюсь нос зачесался походу О, из геншина мой нос перенесся еще сюда мне кажется мой нос адаптировался под лару и начинает чуть сокровище Не знаю, что я взял, надеюсь, что то ценное. Заработка на кредитов. А, даже это, это кто-то оставил заначку? О, не знаю, а что такое здесь возможно? То есть здесь люди оставляют заначки. Вот тут вот. Боковой вход. Да, смотрите-ка. Здесь есть боковой вход. То есть, вот тут будет какая-то зона проходная. Значит, нам, скорее всего, туда и надо будет. мы потом вот сюда возвращаться. Тут, скорее всего, будет зона к базовому лагеря. То есть, это способ выхода обратно, я так понимаю. То есть, получается, здесь я реально, что ли, все сбил? Все, что можно было. На всякий случай, так еще осмотримся аккуратненько. Не будем делать скоропостижные выводы. что-то не все, я жопа. Здесь я вроде всех разобрал. Да ладно, я утик. Я кого-то не облутал? быть того не можете. Ну ладно, кого-то не облутать. Здрасте, А что это у нас за катакомбы такие? О, подождите, а тут есть проход в другую сторону? Да, тут есть проход вот сюда. он закрыт ну, попасть можно было сюда кстати а за для чего здесь сделали вот такой заход? Вот для чего для чего для чего сделали а ну, расскажите для чего рация что ли где-то Вроде нет зачем да, делать тогда такой заход М? вот вопрос возникает Вот вопрос. На... Ой, здесь, сюда. вот вопрос на засыпку Ну вот, вернулись. Недолго музыка гуляла, недолго музыка играла. Так, о, можно изучить? Ну конечно же, это загадка. Но если я правильно поняла, я же только жду оттуда. Ладно, затем сходим по потом Этот заберем сейчас Кстати 15 штук Неплохо Я почитаю. Когда наши предки прибыли в эти места, здешние растения от высочайших деревьев до мельчайших грибов оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды и в гротах растут целебные травы, из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Пробуй ошибки делали. Так, они а как-то туда, да, получается? Подождите, а здесь? А там нету других заходов сбоку. Ну, просто убедиться. Во, кстати, я там что ставил. а что ведь лежит. Ты что у нас? Отец пропал. Минувшей ночью я рассказала ему о захватчиках и их оружии. С восходом солнца он пропал. Кирилл сказал, что вернется, но день уже на исходе, а отца никто не видел. Боюсь, как бы старый глупец не наломал дров. Сейчас он нужен нам больше, чем когда либо. Да ладно. Ничего он не наломает Хорошо вернулся те, те монеты мы заберем с вами потом Они сразу на карте отмечены Так что я их не потеряю Тот лагерь, скорее всего, мы сможем вернуть себе Да-да-да-да-да-да Конечно Конечно Да-да-да-да-да-да-да Три, два, один. Лара, я здесь! Но по нам открыли огонь с вертолетов! Папская була. Печать для подтверждения подлинности документов. Должно быть, она крепилась к чему-то важному вроде указа об отлучении от церкви. Да ладно. А, какой папа был? Ипиви. Титус. Попробуй как-нибудь привлечь их внимание! Предоставьте это мне. Я справлюсь. Привлечь внимание? Вертолетов? Ну я даже не знаю. Это привлекло внимание? Вроде не, вроде не похоже. Сейчас узнаем, привлекло не забыл. Так, кто тут? Давай, лечись. А -а -а! Ну все. У меня на всех хватит напаума! ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой да! ой ой ой ой ой ой ой ой Она стреляет сверху, что ли? Ага, вижу. Давай, выскакивай. Так, путь к башне. Ой-ой-ой-ой-ой. Да сколько же у вас здесь? Черт, расстреляли ее под кукуть. Так, не переживайте, у меня еще в термусе. Так, с парочкой разобрались. Так. Отлично. Давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, О, чёрт. Надо... То есть надо, надо прокачивать. не подожди, я кружу... а я уже прокачивал, вроде прокачивал. Ладно, разберемся. Нужно... Да сейчас будет. Я под меня. Попа, да... меня, Так. Я успел. Ладно, будем действовать по старинке, взрывными бомбами. Ну ничего нет, то есть, добро, будем пользоваться. Так. <связь> <нет, принято>. <связь> Так, давай. Пошла. Лара, мастери уже! И ты тоже берегись. Вот. Майлз я тут все это время. Зачем? Вот был ответ на все вопросы. О, здрасте. Тонкий инструмент. Получил новое снаряжение. Инструмент для улучшения, еще доступ к дополнительным уровню. В общем, я получил все уровни модификации. Это хорошо. Так, давай. Так, давай, забирай это все дело. Так, кого я не бутал? Кто вас? Ага. Толстяк. Ха-ха, прямо в голову. Прямо в голову так это все забрать. Сколько же их здесь? Перебили, так перебили, называют. Вот, жив! Взрывных стрел у меня на всех хватит. <смех> так ах ты зараза да не сюда Там гранатчик Кому дает А, вижу Да Метка стреляет, респект Мое уважение Респект и уважение, реально хорошо стреляет да. Закрыл? Закрыл Так, и лучше я перейду к ну, крупнокалибренные. Лара, изготовь мне побольше таких, пожалуйста. Дай же подперевать Я молодцы, эксперты Кто там стреляет? Ага, вижу, вижу, вижу Вообще не вижу Береги. Черт, кончились Да зараза, сколько же у вас здесь? Давай! Есть, отлично! Давай! Фу. Это все в этой зоне? Или есть еще красавцы? Вот это я возьму, он на производство пойдет. Облутываем все, забираем все, ничего не оставляем. Это главное правило выживания. Да, все трясется. Сейчас этот кусок кити тоже пойдет на дно. Все мы это знаем. Все это проходили. Так, прызите пожалуйста, побольше мне. О, вижу. Вижу костерок для чтения. Гора монет. Сколько даст? Пять. Гора монет это разу пяти. Мы с Ильей попробуем добраться до дальних холмов, к логову старого медведя. Троица все еще внизу, на старой советской базе. Мы дождемся глубокой ночи и отправимся в путь. Риск огромен, но выбора нет. Грядет бой. Вряд ли мы переживем его без целебных трав. А они растут только в холмах. Да, че того парня звали Илья. Что ж, теперь мы знаем, как его зовут. Он для нас бесполезен был, но все равно интересно. О! Что я пропустил? Ну как на ну это испытание. А монетка только одна была. Чисто можем сейчас телепортироваться и забрать. Чтобы потом не, не, просто не идти туда дальше. Снова. О, базовый лагерь. Что можем модифицировать? Могу все модифицировать. Мне это очень нравится. Усовершенствовать отражатель. отражать снижает заедание и повышает скорострельность. Толку 0. Для винтовки здесь пока 0. А вот подрабашу надо поработать. Особый спусковой механизм. Повышает чувствительность спускового крючка. Упрощает и ускоряет стрельбу. Выбрасыватель плавно. И снижает вероятность заедания и ускоряет заряжение скоростная стрельба ускорять подачу патронов повышать темп стрельбы кожух ствола вот это провозьму нам нужно скорость увеличить с него Потому что когда мы будем пользоваться вот это будет ого-го. так а сейчас пока давайте-ка мы отправимся с вами э, за монетками вот этот прекрасный славный регион Итак, где эти монеты? Угу. Ну, сейчас потрошек наберем. Так, они наверх А то мы, кстати, теперь знаем, что эти рации распространяются на всю территорию, что, в принципе, хорошо для нас. Что, в принципе, для нас хорошо. Давай, добывай, Все, 15 штук. Тут что-то горит. А нам теперь куда? Подожди, а куда она теперь? Она как бы вот сюда получается да? Ну сейчас, может, теперь телепортируется сюда обратно. Костерок у нас есть. А, стоп! Все у нас есть. А еще делать-то стрелы буду. А, у него есть. Давай-то стрелы мне делай. Древки трать. Да видишь, чего? Древку делать не хочет. А, все забираем, все забираем. Мое дерево. Мое. Хорошо, здесь березы полно. А если бы ее не было? Если бы было мало березы. Это как тогда обходились бы? Прекрасные травы тоже надо брать. То есть их никуда. Да, уже лазарезай нормально. Так. Так, это есть? Хорошо. Сейчас еще лекарственные травушки возьмем и отправим. А, еще руду. Руда здесь валяется, надо взять. Она же используется для производства mm -hmm. этих патрон. Это два заказовка. Неплохо. Ну давайте отправим сюда, обратно Мда. Так. Все забрали, все собрали, все погрели, все да? Нам теперь туда получается. Я лучше вебку выключу. А то мало ли сейчас будет какая-нибудь катсцена. И... Ну, теперь только я. Только я. Есть здесь судьбе. Только я. Ничего нам больше не надо. Только я. Только я и только я. Так, дайте я посмотрю-ка. У меня такое ощущение, здесь где-то есть еще одна. Висит тут прямо рядом. Покой не дает. Может, вот здесь где-то висел, Просто я ее не наблюдал. А здесь, я смотрю, все лагерь обосновали какой-то маломальский. Мало ли, может быть, висит. Я просто не замечаю ее. Нет, нет. Ну ладно, если что, там можем всегда перепроверить все это дело. Ладно, включу веб пока что. Но если будет насчет трансляции, начнется, я просто быстренько -ка -ка, и все. Так. Так. о oh. Сэр, никогда не выходите на даму с луком, а тем более с винтовкой. мосинкой. Это глупо. Прошло десять лет с тех пор, как мы потеряли Китиш. В первые годы мне казалось, что долго мы не протянем. Но мы — потомки некогда великого народа, и мы выжили. Борьба за выживание стала для нас сначала привычкой, а потом — смыслом жизни. Мы больше не вымираем. Пусть былое величие ушло безвозвратно, но мы переживем и эту зиму, и следующую. Я верю в это всем сердцем, потому что Господь дал мне знак — Прошлой ночью в наш лагерь забрел дикарь, истощенный, трясущийся в лихорадке. Мы накормили его, остригли спутанную бороду и промыли раны. Остальные пока не узнают его, ведь прошло столько времени. Но я знаю, это пророк. Пророк вернулся к нам. Дать угадаю, дикарь и Яков, да? Ахиллесова пета! Я нашел его ахилесову пету. Нет, ну серьезно, забавно звучит немножко. В данном случае. Я ахиллеса нашел местного. Ведь не скажешь, что я его не нашел. А по факту нашел же. Могу я отсюда попасть по, по этому? Это же враг, да? Так, и теперь это возьмем. А, это наша. Выключи пока. Это отряд Т. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял. Идем. А ч мы просто гранатами не забросаем? Хорошая мысль! Она здесь! Ты чертовски прав. Есть еще желающие. Парни, к вам трындец. Черт, кончились. О, зараза. Давай, давай, давай, есть. Да, ранено, но не убито. Давай, есть. Надо отходить, надо отходить. Я тебе в голову выстрелу, что черп сделал. Ладно, так уж и бэль. твой выход. Я под да, ты под обстрелом, под обстрелом у меня, Тузя. Я Я... О, добрый день, парни. Давай-давай, есть. Отлично. Молодой человек, вы где-то? Ага, вижу. Ну, дай Давай. прикурить. Давай. Элитники. Так, это тяжелобронированные. Давай, давай, давай, давай, давай. Да, да, да, да, давай. Вперед, вперед, вперед. Силу переката. Давай. Давай есть. Это уже смертельный. Получен достижение рука помощи. Эй, да тебя плутать. Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Ну давай, рассказывай. Пророк. <музыка> а? Это что еще за такие магические появления и исчезновения? Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили китиш. Для чего? Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели Источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его сил. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С Источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них! Это не твое бремя. Еще как моё. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе, в архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные, бессмертные. Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Бессмертный. <laughs> Бессмертный. <laughs> С какого ляда? Так. И как мне вернуться к наверх к Якову после чувства любопытства? Я же понимаю, что они же были вон там наверху. Тут тайник с монетами. А тут какой-то документ. И меня не дают ни туда, туда сходи. Нет. А, нет, я смогу сюда зайти. Я смогу. Но потом. Когда найду ближайшую точку сохранения. А сейчас мне надо идти к Гребному собору вот сюда. Ладно, сходим, прогуляемся, я не возражаю. А стоп. Там есть за что зацепиться? Зацеп или прицеп? Нету, конечно, никакого ни зацепа, ни прицепа. Зато учитывая, что здесь обитают ематайские бессмертные, я начинаю думать, что, скорее всего, этот миссия де пророкус. Леда... А нельзя мне было этому обучить на уровне с папой Егой? прыгать надо, да, так? Типа прыжок веры, да? Окей. Так, вот это я сразу помню, чтобы его не терять. Ага, вижу. О! Привет! А вот тебя не пометили! Давай, рассказывай здесь местные тайны. Что у нас еще есть в зоне пустырей? И вот вроде все. А вот в зонах всех остальных. А да, кстати, наша пока еще этот квест не выполнен, да? Да, он не выполнен. И вот здесь еще, кстати. В общем, аварийных тайников и всякой прочей мешули здесь, ох, как полно. Лара. Я, конечно, все понимаю. Вот можешь нормально залезть. Спасибо. зачем мне крил кошка? О, ледоруб кошка. Идеальное применение. О. Я отсюда вижу факел, который поджигали мы. зацепитесь за уступ, чтобы забраться на далекий суп, бросать ее во время прыжка. Ну, это крикошка. Классический ларин крикошка. О, Плач земли отдала нам свои богатства. И мы научились выживать и обеспечивать себя. Нефть сочится на поверхности земных недр. Мы собираем ее в глубоких низинах, пещерах, берлогах и могилах предков. И она прекрасно горит. Во время войны мы окунали в нее наконечники стрелы и поджигали их. Дальше в глубинах бегут блестящие жилы металла. Из него куются простые инструменты. Но однажды он понадобится нам, чтобы починить советское оружие. Даже если ты находишь гармонию с природой, не жди, что ты найдешь ее с другими людьми. Да. Природит насрать на все, а это ты под нее должен подстраиваться. А люди. говорят: нетушки, давай-ка кто-то из нас будет подстраивающимся. И тут начинаются конфликты, интересы, войны. Я из Термоса наливаю, он потом немножко остывает, киселевчик-то. хотя, в принципе. Давайте мы, наверное. Вот на этом моменте Вот здесь сегодня остановимся, ребят Надеюсь, вам понравилось Обязательно посмотрите предыдущее видео Тем более, что Напалм Там... Ох, какой хорошенький, горяченький вышел Предыдущий пост постпредыдущий видео Посмотри обязательно, буду очень рад Ссылочки в описании на плейлистик Ну и, конечно же, ребят Спасибо всем, кто был сегодня с нами Ставим лайки, комментарии пишем И я их с удовольствием озвучу ну а с вами был Вескер, Амрилл Тэччинг Всем до скорой встречи, всем пока Увидимся!